Всем привет, это спасибо за фрагборо. Сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт. Первым делом мы покрутим Скараж. Дождемся выпада Абакана или Скараж спешила метель. И потом будем крутить донат на другие классы. И почти сразу нам падает табакан. Это чудесно. Так, теперь мы покрутим Озберг. Будем надеяться, что нам дропнется золотой. Будем крутить, естественно, до талого. Пока он не выпадет. И вот упала карта черного рынка у нас. Лол, и еще две карты черного рынка. Я такого еще не видел. Чтобы в 10 коробках три карты падало. <laughs> Это прикольно. Будем надеяться, что Мозберг тоже быстро упадет. Хотя обычно, когда много карт падает, то потом очень долго... Не падает пушка. Ой, Мосберг тоже очень быстро упал. Отлично. Так, теперь мы джеску будем крутить. Получается, мы с 500 кредитов уже два доната поимели. Это вообще ништяк. Ой, GS-ка быстро упала. Да ну нахрен. Ч это за фарт такой литейший? Так, крутим Мэнфилд теперь. У нас получилось ä, менее чем с, восем... с 800 кредитов 3 доната на основного оружия. вообще пипец. Чётенько. Походу, очень везучий аккаунт. Енфилд, бля. Нихуя себе. Офигеть. 900 кредитов, 4 доната. Обалдеть. Блин, даже думаю, может, какой-нибудь Макаров покрутить, но, ну, наверное, может, не упасть. Так, что-то есть какие-то призы еще на время. На время, все на время. Мне так не так интересно. Так, давайте пистолет покрутим, выкрутим так nine, Его мы по-любому выкрутим. Ну, это лютейший, конечно. Летейший... Как это сказать? Летейшее везение на этом аккаунте там получается в среднем мы сколько где-то в среднем на каждый донат открыли по сколько получается коробок если 900 кредов на 4 тогда получается э -э, как это поделить то 900 на 4 вообще 200 с небольшим кредов это получается да и 33 креда, это одна коробка. Короче, проще в коробках посчитать. Ну где-то да, где-то 40. 40, может, даже меньше коробок. В среднем один донат нам упал. Ой, и еще и Тек-9 быстро упал. Охренеть. Нереально. Так, все теперь пистолет есть. Так, может замахнемся на что-то получше вообще. Есть какие-то утешительные призы? Нету. тоже нету. Так, тут у нас Xaur навсегда есть. И бинелька есть. Можно эту коробку покрутить. Так еще можно покрутить? В корике нету утешительных. Так, в Альпине пистолеты и Свешка. Но Альпина тоже нормальная тема. Так. Скаут, тут дубинка падает, шериф. Так, в аксушке тут этот P-30 падает. Ой, я К-15 навсегда, нифига. Ну, все решено будем Максушку крутить. Тем более, про 60 кредитов она коробка. Будем надеяться, что-то что дропнется с 2000 кредитов. Блин, а тут вообще быстро кредиты моментально улетают. Ненадолго нам этого хватит. 200 кредитов я, нам оставлю. Куплю а, боевую снарягу на все классы. Ну, что-то, мне кажется, зря затеял эту тему. Лучше бы я наш бабочку покрутил. Потому что вряд ли что-то упадет. Вот 200 кридов остается. Ничего не упало. касались лишним скрутили. Так... Комплект воителя покупаем. Теперь у нас боевая снаряга на все классы. И осталось еще 29 кредитов. Так. Где там наш бабочка? Наш. Вот наш бабочка. Ну все на аккаунт круто прокачали. Донаты прям сыпятся вообще шикарно. Теперь у нас еще есть снаряга из боевая. Неплохая такая получилась прокачечка. Вот на все классы. Но аккаунт определенно очень везучий. То есть это 5 донатов с плюс-минус 50 и меньше коробок. Вообще нормас четко я доволен прям думаю что такое видео заслуживает лайка и вы не поскупитесь на него всем спасибо всем пока